А то, эфире, а угу. тогда, я просто жду, когда люди соберутся, я еще не прочитал ни одного Если вопроса. Если ты будешь молчать, то и не соберутся. Нет, они не соберутся. Ты думаешь, они только на твое лицо посмотрят? Ну они же должны сначала задавать какие-то вопросы, я же должен что-то отвечать. Ты что, спишь? Я? Нет. Почему, Почему ты так? Сонно, я, я тебе больше не дам, надо курить, <laughs>, если <laughs> ты будешь мне мешать выходить в эфир. Идея тут как бы... Вот там, на территории этого дома по-другому вопрос решается. Mm -hmm. а, слушай, хотела тогда сказать, что надо сфотографировать э, зеленую кофту. Ну mm давай. -hmm. Сейчас свет в Да, свет вверх. Как... Давай. И завтра можем сложить утром. Я боюсь, что все зима пришла, все будет такое серое. Сейчас спрашивают, как кнут, как кнут сейчас, сейчас я. Сейчас я жопки на покажу, секундочку. Вот, вот жопки, жопки. Эй, кнуты. Кнут. Он страдает, все еще. Хочу А что в итоге проголосовали за какой? За второе линию дам связь почти. А Единственный, кто написал за верхний, это Игорь, кстати. Да? Да. Ну, потому что, мне кажется, у нас есть в каких-то вещах схожие. Да? Я вас поздравляю. И все равно мы возьмем нижний. Диктатор. Да. Но я диктатор не как Адольф Гитлер, я диктатор, как Чарли Чаплин. Я веселый и добрый. Он самый добрый. На новый логотип тебя Google вдохновил, мне пишется. Это люди, которые родились в 2005 году. Ёпай, Ваня. Если бы мне не пришлось держать под двумя руками, я бы себе символично хлопнул фейспаль. серьезно, Google. Поедем в Бишкек. Нас в Бишкек приглашаю. Приезжать нам в Бишкек. Давай поедем в Бишкек. Нахуй бандар поехали. Вообще, в Кан, Владик, если ты тут, мы не приедем в Канаде, как я, мы поедем в Бишкекеке. Вообще, да, может быть, это интересно было бы. В Бишкекеке? Да. Я там был в Бишкеке. Да. да, что да. Меня... И был в Казани, и был... Э, да где был я? И вообще, ну вообще в этих окрестностях и везде было там. Потому что И в Ташкенте был, и в Шенкенте был, Я везде был. В шубарку луке был, в козеларде был. Ты дальше просто перечисляешь. В этот вычислять, и ты будешь думать, что я тебе выписки из, не знаю, ластери на читаю. если в Бишкеке был, приезжай в Снежинск. Понял, в Снежинск? Кто круче, ребят? Кто круче? В Нижнем был или давай в Нижнем? Давай сделаем тур Мухасранский. По ебеням прокатимся. Дадим концерты в чебуречных каких-нибудь. Это можно называть арт-проектом. Арт-проектом, да. на как он он зигует о ней же. вот меня сейчас прям прям хорошо. Mm. Я понимаю, почему была сто раз был такой. Да? да. Тебя тоже убило прям сразу? Не, ну не сразу не убило, но я чувствую себя хорошо. Yeah. Понимаю, почему Влад просто полз. Ну, Владик, без балла. Но я вот один раз хапнул, и все. Когда был в Шенкенте? Последний раз. Ебать, мне кажется, эта информация изменит его жизнь. Последний с... раз. Я вам сейчас отвечу. Такой... Я сейчас отвечу такое. И, бля, году, наверное, в тысяч... -19, 1994. -м. И у него такой хуяк, жизнь начинает перестраиваться, как в эффекте бабочки. Такой шаг был. в 1994 году в такой, Хуяк, все меняется, бля. Хуяк, можно. Да. Да. Да. Я слушал, кстати, альбом Артерии с Каспером, и, бля, что-то хуйня. По отдельности они немножко круче, мягко говоря. А то есть ты бы не пошел к ним на концерт, когда они Шок, как носить шапку, голод полным пацанам. Это как-то стрёмно. Я что-то, наверное, пропустил, меня что-то до хуя спрашивают про какую-то шапку. И, и ржут, как носить шапку, голод толстым пацанам. Наверное, какой-то инсайдер, который я пропустил. Бля, еще один олень меня спрашивает про олимпийскую тематику. Ребят, ну это же элементарно, я же не сложный человек, я там никакой, блять, вуз крутой не оканчивал, не заканчивал, блять, твою мать. Че, серьезно задаете мне вопрос, что почему олимпийская тематика с голодом, ебаный в это же так элементарно, ну что с вами? Блять, голод к победам, может быть, если я нахуй на книжку голод напечатаю. То есть, голод к знаниям. Это же так просто, блять. Нахуй, ну ч ⁇ с вами, а? Жесть какая. Ладно, объясняю для особо тупых. Олимпийская тематика в контексте с голод. Это голод к победам. К победам. та да да да и вот вырезка, где Рамбо бежит на последних ступеньках. И потом радуется. Победа, голод. Появляется логотип голод. Понятно? Пацаны, расскажите мне, что там за шутка с шапкой. Пацаны, шапку кинули какого-то. Не знаю. Лично я увидел там цвета Google. Ну, потому что ты олень, родившийся, блядь, до 2005 года. Ой, блядь, после 2005 года. Mm. Чтоб ты понимал, сынок. Разноцветные буквы. Гугла как раз-таки омаш на разноцветные буквы олимпийских. везде приеду в да, ребята. Мне нравится Украина. Давно там не бывал, хочется. Надо слетать. Тим Это... Кандагач или Берлин спрашивает меня? Эрик Маклан. Ему не варить на Украину. приедешь в Донецкий, будешь приезжать в приезжай в Чернигов, бля, вы что долбоеб, что ли, откуда вы все нарисовались? Иди нахуй отсюда. Да. А, не, надо, надо, надо такой говорить иногда, нужно напоминать, что я долбоеб. говорить со своими фанатами так можно потому что долбоебы не защищены ничем если человек долбоеб то неважно чей он фанат вот. ему нужно говорить что он долбоеб то... если он безобидный просто глупенький если он безобидный просто глупенький ну, конечно, тогда я должен сейчас сниматься ждать, когда я в его Мухасранск приеду. Бля, 2018 год, сегодня все... Мне кажется, когда, там, не знаю, в первой половине нулевых спрашивали, приедешь в наш город, люди просто, ну, не в курсе были, как проходит организация концертов. Но мне кажется, сегодня каждый долбоеб знает, что артист не, сидит, не садится не говорит, поеду я завтра в Тюмень. Немножко не так работает. К тому же, если, ну, типа, вопросы. Когда ты будешь в Омске? Вот, смотри. Сегодня люди понимают, что как только тебе поступает информация, что ты когда-то там где-то будешь в твоих интересах сообщить эту информацию как можно быстрее. Правильно? Вот, вот с секунды поступления ты опубликуешь это все. А нахуй мне скрывать эту информацию? То есть, типа, я знаю, когда буду в Омске, но никому не рассказываю. Ну, может, они может, они просто долбоебы, мне не хочется отвечать на их вопросы. Может быть, просто, когда я скажу одному из таких долбоебов, что он долбоеб, другие подумают, так, я хотел задать такой же вопрос, но, блядь, лучше не задам. Хлеб ты хотела сделать. А да, ты можешь зачем бананы покупал? <свист> а, не знаю. Ты уже съел. Один только съел. Сколько там осталось? Четыре. Ну, то, а, а ты мне поможешь? Да, я тебе все приготовлю. <свист> может ты хлеб тогда приготовишь? Нет. Не приготовлю. Да. Посмотрите, собака. Да. спит. Бля, я не думаю, что мы будем делать диски. Диски делают такие долбоебы, как Flatline. Да. Больше нахуй никакой диски не упали. Сычка, Почему? Почему скептически относится к Гонфлад? Не правда, я не скептически к нему отношусь. Он красавчик. В смысле, накуримся, я не употребляю наркотики, абсолютно бросить наркотиков. Я очень люблю, когда за мной попуганничают, поэтому стараюсь, например, в таких вопросах, как очки, заказывать очки. Заказ. Главное, чтобы их не было дважды. Говорит, попугай, попугаю. Я тебя попугаю попугаю. Отвечает ему попугай. Попугай. Пошел ты нахуй! Последнюю сигарету я скурил, по-моему, 2 января 2017 года. Я скурил последнюю сигарету. Сигарет. Или, да, по-моему, или первую. А что то такое, короче. Вокруг Нового года 2017. Джину, нет, посмотрите вот, он. а чего и не показываешь? Аж фу! Чего мы не гуляем, спрашивают? Чем мы дома все на Потому что жена работает.